Из года в год новостная лента пополняется известиями об обнаружении безымянных захоронений. Установить личности погибших зачастую просто невозможно. Документы и какие-либо опознавательные знаки в могиле ⁇ большая редкость. Вот в случае анализа, допустим, игры можно провести такой глобальный поиск по мировой базе данных, поскольку очень, скажем так, интерес давно возник за рубежом. В плане определения вот именно родственных связей. Ну и все это, естественно, вышло из направления криминалистики. Их имена оканули в лету. Около пяти с половиной миллионов фронтовиков со времен Великой Отечественной войны и по сей день считаются пропавшими без вести. И казалось бы, этот статус уже ничто не сможет изменить. Однако современная наука способна на многое. Спустя 77 лет герой безымянных могил появится на страницах истории. Проект ДНК-идентификации по своей сути является уникальным. Хотя идея исследования изродилась еще в начале 2000-х, ранее никто не занимался подобными исследованиями массово. По инициативе Александра Коноплева, председателя регионального отделения поискового движения России в Республике Татарстан, на базе научной лаборатории Казанского федерального университета был создан пилотный проект для исследования останков солдат из безымянных захоронений Ленинградской области. Те бойцы, которые не опознаны, соответственно, по родственникам ныне живущим можно было провести их идентификацию. Допустим, если нет никаких опознавательных знаков у бойцов, то можно по ДНК, соответственно, если есть живые родственники. Да, соответственно, можно провести спокойное, скажем так, генетическое познание. Вот, и уже спокойно с честью, с почестями, с творчеством перезахоронить. Работа над проектом началась еще в декабре 2021 года. Сейчас сотрудники лаборатории занимаются исследованием в свободное от основной работы время. По окончании проекта планируется открытие лаборатории, которая будет специализироваться на ДНК-идентификации. Маргарита Михайлова,